Для Бога ценно то, что в нас внутри. Ты на себя взгляни и посмотри, Чем дышит и живет твоя душа, К чему стремится, Истина она. Машины, деньги, дачи и часы — Все это был предел твоей мечты. А как же солнце, небо, воздух, мир? Ты это еще, друг, не оценил? Мы деньги вместо Бога вознесли, От жадности ведь задохнемся мы, Деньгами меряем, деньгами Выбираем. Деньгами судим мы, деньгами все решаем. Когда беда и жизнь уже не та, Все побрякушки эти ерунда. Не греют, не спасут и не помогут, Зато всю жизнь их ставим вместо Бога. Настало время все понять сполна, Пока есть время нас поднять со дна. Из глубины души достаньте все святое И оцените в жизни самое простое. Добро и радость, веру и любовь. То, что спасет нас всех и жизнь подарит вновь. Очнитесь, люди, каждый сейчас сила. И помощь каждого сейчас необходима.